Рекламы погасли уже И площадь большая нема А где-то вверху на восьмом Далеко, далеко Пускай тебе, сын мой, приснится Амурские сотки И берег высокий Недремлющая граница О Ох, сколько Меня засыпали. Gracias.